Дамы и господа, в тюремной робе, ну или в тельняшке. Береницкий институт корма йоги, США, курс второй. Лекция у нас 234 -я. После того, как я вам показал один из путей после парения шавасаны, в принципе эта технология отрабатывается месяцев 6 при трех шавасанах в день по 10-15 минут я надеюсь что вы уже подошли к такому уровню когда в случайное попадание в астрал вы можете опасть за 5-7 минут и после этого вы когда вас выбросило вы не выходите из шавасаны, а вы начинаете уже отрабатывать парение конкретно. Вот чисто парение. И каждое упражнение, которое вам было предложено, вы делаете, ну, 10, 15, 20 раз. Вы понимаете, что, то есть, возврат, выход, возврат, выход. Нейронные связи, ну, не получаются так просто, Да? Читайте огню Борту, что писать чернилами, собраться нужно силами. Мой брат со мной согласен, труднее писать пером, а он не в первом классе, он даже во втором. Итак, техника безопасности. Техника безопасности очень простая. Был когда такой роман, дорогие мои мальчишки, вот нечего быть мальчишкой в оккультной практике и лазить куда не надо. Поэтому вы делаете шавасану в какой-то комнате, с которой вы знакомы. Вот в этой комнате и нужно практиковать. И за пределы этой комнаты нечего улетать. И нечего идти на провокации всяких мыслей которые начинают вам что-то предлагать, то есть у вас в голове появляются какие-то вопросы. Чтобы вас побеспокоить в шавасане, когда вы уже в состоянии, для этого нужно быть очень заинтересованным. Поэтому, когда у вас что-то появляется в шавасане, когда вы уже вернулись, как только вы попали Случай, вот Случайное попадание в астрал, критерии вы знаете, чакры должны быть загружены под завязку энергии. У вас получается очень интересный эффект такой. Ну, можно назвать, что он побочный. Все хвосты, все долги, все привязанности, которые находятся не глубинные, а поверхностные, они все... Говоря идиоматическим языком, как корова языком слезала. Да, языком-языком. Вот. Поэтому у вас не должно быть никаких беспокойств. И вы вот в объеме комнат начинаете практиковать. Критерии практики. У вас должны появляться определенные ощущения. Вот вы взяли в руки яблоко, да. И вот у вас ощущение вот этого яблока. В Шавасане, если когда вы делаете воображаемое что-то, то у вас ощущений четких и явных не возникает. Это критерий воображаемого действия, результатов воображаемого действия. Возвращаю вас опять к хроника Мамбера как они меняли отражение, добавляя разные детали. Вот в шавасане, как перейти от воображаемого, парения, от воображаемого парения к реальному такому выходу из тела, вы добавляете детали. Эти детали нужно как бы созерцать и следовать. Первое техника безопасности. Нужно или чувствовать свою серебряную нить или видеть от пупка к пупку, потому как это первое правило ощущение, осознания чувства, созерцания, видения серебряной нити. По аналогии у Карлоса Кастанеды он говорил, если вы в состоянии сновидения внутри смогли проснуться, то вы можете увидеть свои руки. Как только у вас это не получается, значит вы не так проснулись ни там, ни туда не проснулись вообще. В практике выхода из тела, видение и ощущения серебряной нити. Это вот такой главный пунктик, потому как эта серебряная нить, она растягивается в любую сторону и на любые расстояния. Как написано о шавасане в одном из древнейших текстов, что лежа он движется повсюду, имеется в виду шавасан. Это первый пунктик второй пунктик второй пунктик он связан с освобождением от внутреннего диалога потому что вы должны научиться прекращать вот этот вот мыслительный понос и попадание или всплывание мыслей в вашей голове. По-другому вы не сможете работать в астральном пространстве, потому как, когда вы не научились останавливать на аджни-чакре, на воле свой внутренний диалог, то у вас как бы на лбу написано «все обитатели». О, так он же не умеет диалог останавливать. Сейчас мы его заставим нам дорожки почистить, потому что у вас в голове начинают звучать какие-то там призывы, там лозунги, что-то еще, что вы должны сделать. Вы никому ничего не должны. Особенно, когда вы как следует обработали закон «Не обещай», если обещал, то выполни. И одеп приходит к тому, что все его обещания выполнены, или он от них грамотно отказался. Ричард Бах еще писал, нет таких обещаний, нет такой судьбы, нет такой правды, от которой нельзя было бы убежать. Вопрос, конечно, в цене и в последствиях, но никакие обещания не могут удержать, практикующего адепта, даже плохо практикующего адепта и нерегулярно. Во-первых, потому как Макиавелли в начале шестой цивилизации выдал этот закон, что шестая цивилизация, а Макиавелли жил когда, то есть он уже тогда понимал законы новой реальности. Законы нового пространства. Что государь, когда он пообещал свою помощь, финансовую, военную, юридическую, а какую-то еще, ситуация меняется, и он эту помощь не в силах оказать, потому как это ослабит его мощь, ослабит его силу, и ослабит его возможности удерживать государство в своих руках. И Макиавели пишет, что если вы выполните обещание и потеряете трон государства, ваше обещание никому не нужно, тем более вам не нужно. Потому что лучше удержать трон и потерять репутацию, чем сохранить репутацию и потерять трон, потому что сохраненная репутация дальше вы уже никому не нужны. И вот это очень стало понятно всем монархам. Они раньше нарушали свои обещания, естественно. Тогда у них не было вот такой вот базы. А Макеавелли эту базу создал. И как только он это все прописал, все тут же прочли. Ну, не тут же, интернета же не было, но быстро прочли. Поэтому никакие астральные предложения они не могут на вас влиять. Во-первых, почему это третий курс, а не первый? Потому что на первом курсе это чисто информационное любопытство удовлетворить. На первом курсе. На втором курсе нужно развивать конкретные навыки. И эти навыки развиваются, с, ну, во-первых, по инициациям по всем, инициации прописаны. И инициация это как бы те изменения, которые происходят у вас внутри, потому что вы сами этого хотите. И потому что без этих изменений дальше вы никуда не сможете продвинуться, потому что это продвижение будет полностью иллюзорным. Поэтому первый, первая техника безопасности – в практике выхода из тела это ощущение своей серебряной нити, видение этой серебряной нити, потому что это ваша нить Ариадны во дворце Минотавра, в лабиринте у Минотавра. Все, кто в Шаваса не смог до вас достучаться, вы должны понимать, что это заинтересованные лица. Когда вы на втором курсе проходите и пытаетесь в астральном пространстве выйти на каждый эгрегор по очереди всех цивилизаций, то был такой Герберт Ньютон Кэссон, который выдал 12 правил бизнеса. Книжка была написана в начале 900-х. Все законы до сих пор работают технологии пути все эти 12 законов я приводил. И там есть такой закон, когда в ваш офис вбегает какой-то человек и кричит, у тебя есть шикарная возможность инвестировать с большой прибылью, сейчас или никогда, потому что возможность уйдет. И неопытные люди на это реагируют и тут же инвестируют, потому что радужные перспективы. В действительности, когда все выглядит очень хорошо, чтобы быть правдой, нужно тут же этого человека из офиса выгонять. Да, в одной 100 тысячной вы не получите какую-то возможность, но в остальных... Вариантах 99 999 вы просто потеряете свои деньги, потому что сейчас или никогда на другом языке это означает. Не нужно делать исследования, не нужно выяснять, кто я, не нужно выяснять компанию, куда ты будешь вкладывать инвестиции. Нужно услышать то, что я скажу, дальше послушаться свою жадность или свое желание, и отдать мне свои деньги, не спрашивая ни мой адрес, ни мой телефон. Вот это вот примерно вот такая вот часть. Поэтому, когда человек проходит третий мир, сначала он эти законы все читает. Выясняет, что ему подходит, что ему не подходит. Но каждый из этих законов прописывает ситуацию. Поэтому, когда человек познакомился вот с одним из законов и научился говорить «нет» по шестой цивилизации, то вот это навык, который нужно достичь в рамках второго курса Инсюта Карма Юги. То есть, второй закон, второе правило техники безопасности при выходе из тела. Все голоса или мысли – или что-то еще, или солнечные зайчики, которые начинают привлекать ваше внимание. Нужно понять, что когда ваши шесть тел во сне вышли из физического и где-то лазер, эти все тела находятся, ну, как бы сказать, современным компьютерным языком под охраной антивирусных программ, да? Но как только вы начинаете самостоятельно по методике раджа-йоги выходить из тела, то эти вирусные программы еще не понимают, что происходит, и поэтому вас никто не защищает. Вас защищает только ваша серебряная нить и ваше здравомыслие не кидаться сейчас или никогда. На что обычно заманивают? Если они видят, что у вас есть энергия жадности, вам начинают клады предлагать раскапывать. Если они видят, что у вас есть энергия ревности, вдруг начинают картинки вашей супруги, любовницы показывать, что она там с кем-то, да? Как в том анекдоте, молодой человек, что с вами происходит? Почему вы такой дрожащий, мокрый несчастный? Ну, мы однажды с женой поймали золотую рыбку, она предложила одно желание, и мы сказали, что оргазм у нас будет одновременно. Ну и что? Ну а я вот только что три раза вот, а где жена неизвестна. То есть, как только они видят у вас вот такую кусочек энергии ревности, вам тут же предложат картинки, для чего. Но вы же в шавасане, в случайном попадании в астрал загрузились на всю катушку. Поэтому вот вы можете стать пищей для кого-то там. Как только вы среагируете эмоционально. Поэтому в принципе ну, в разных школах я стараюсь вас не теребить. Ну, кроме вот моего выхода против Порошенко. Почему я так завелся? Потому что идет по всем каналам наезды на президента Зеленского. И проблема тут не в том, что Зеленский он совсем не мой любимчик. Я понимаю, что война закончится и расследование будет выше крыши. И со стороны страны, где я живу, однозначно будут расследования. То есть это все ж понятно. Но дело тут совсем в другом. Дело в том, что любой наезд вот. По каналу особенно от бывшего президента все знают кому какой канал принадлежит совсем не нужно бывшему президенту вылазить и говорить, что это я вот да это все кто от этого страдает страдает народ украины потому что письма виктории спарт замедлили поставки вы же вы же видели как только вот буквально недавно на день независимости перед днем независимости все-таки президент сша прорвал вот эту вот тенденцию но получилось что в итоге это все сыграло на руку врагу желание вот сделать вот такие вот наезды друг на друга поэтому идеальных людей нет как в мире политики так и в мире учителей йоги Потому что если бы учитель йоги был бы идеальный, никто бы не рождался в этом мире. Это как в фильме прекрасная зеленая На Землю? Не-не-не, давай на другую планету. На Землю? Да Та, нет, там же деньги управляют всем. Не, ну, нет. На Землю я не полечу. Никто не хочет тут же на этой планете рай и ад на Земле одновременно. Понимаете, ситуация со времен Библии изменилась. Тут сейчас рай и ад, тут он вместе присутствует. И иллюзорный, и полуиллюзорный, и такой, и всякое, и реальный абсолютно. Реальный ад присутствует, спросите у граждан Украины. То есть, понимаете? Поэтому любые э, действия, которые могут привести к замедлению поставок вооружения, они играют на руку диктатору, который начал эту войну, прикрываясь какими-то глупостями там, чего в действительности нет. Но, конечно, в дыма без огня не бывает, и какой-то повод в эмблемах он нашел, тут нет вопросов. А второй повод, связанный с национализмом, но национализм есть и в Японии, и в Израиле, и у всех народов мелких, маленьких есть национализм очень сильный потому что это позволяет народ сплотить и этим инструментом всегда все пользуются украина как бы достаточно большое государство но тем не менее тенденции националистические есть и тут, тут как бы все же понятно вот. но этот инструмент нужно использовать пока он необходим другое дело что после вступления в ес все, кто будут пытаться продолжать пользоваться этим инструментом, они просто погорят. Поэтому дело тут совсем не в Порошенко и совсем не в Зеленском, а дело в том, что украинский парламент должен зажать все свои претензии и демонстрировать полное единство вообще всему миру, особенно тем, кто оружие отдает, потому что вы знаете, что банк Прежде чем выдать кредит, не, не просто так деньги дать, просто так вообще проверяют всю подноготную, больше, чем ЦРУ проверяет. Проверяют все и смотрят все. И всех, кто на украинском и на английском хорошо разговаривает, и кто на английском может писать отчеты, мне, мне предлагали, просто там платят мало. Ну, относительно мало по сравнению с частной медицинской практикой но просматривать каналы и любой наезд на президента это пунктик создания вот такого информационного повода написать отчет и как бы то есть эти все вещи нужно понимать, при этом все те, кто создает такие информационные поводы, они очень хорошо понимают, что все будет переведено на английский и доведено до ума, кого следует. Но как бы это все ведет к замедлению поставок и поставок вооружений. Те, кто это делают, понимают еще как, понимают. Но они остановиться не могут. Да, это как в том анекдоте «бачу, что это мисерков, да так налякався, что даярия Вот. Поэтому в шавасане, когда вы выходите из тела, у вас, у вас должно быть четкое безэмоциональное восприятие. Как только эмоциональное восприятие случается, это не так уж плохо. Вы не думаете, что «ой, как плохо, какой ужас». Эмоциональное восприятие демонстрирует вам вашу привязанность. То есть, как только вы эмоционально к чему-то привязались на земле, а это же жизнь сама по себе, вы понимаете, ну, прожил человек 80 лет. По, по мнению Вселенной, это вообще это миллисекунды какие-то, понимаете, или микросекунды. То есть, это вообще не время 80 лет жизни, это смехота. И, и как бы человек цепляется за эти 80 лет за эти миллисекунды просто когтями зубами потому что это компьютерная игра в которой мы попадаем здесь рождаясь она просто все органы чувств ну это фантастика насколько качественно сделано это пространство фактически души играются в эти игры но тем не менее то, что я это все понимаю, это ни о чем не говорит. Технику безопасности нужно обязательно соблюдать. Поэтому, про серебряную нить вам уже сказал я, любые, любые попытки вас ввести в эмоциональное состояние, которое сконцентрирует ваше внимание на каком-то лучике, на каком-то пакетике между балок вы увидите. За пределы комнаты вы никуда не вылетаете. Это очень важно на первом этапе, пока вы не сделаете какое-то количество необходимых попыток. Лишний вес у человека... Видно, что есть лишний вес. Лишний вес у человека то же самое, как гибкость не зависит от лишнего веса. И, и то же самое Раджа-йога. Посмотрите на всех этих буд толстенных, которые... То есть практика Раджа-йоги да, лишний вес он забивает каналы. Но при этом иголки же в ассортименте. То есть если у вас лишний вес это никак не дает препятствий к вашей практике идея была совсем в другом дело не в лишнем весе а в ваших привязанностях ума и начинаются эти привязанности ума с вашего курсового проекта по судьбе это обиды прошлого это вы считаете, что ваш Вася, Петя вам должен, вот, а какой-нибудь там Вова обещал бросить весь мир к вашим ногам, а сам кончил и уснул, извините, а вы, как дура без подарка, и вы этого Вову и так, и вы его и сяк, и вот сколько лет прошло, а вы его забыть не можете. И ваша подруга вам говорит: слушай, но он же в сексе никакой. Ну что ты, что ты помнишь? Ага. А он профессорский ребенок, а у него речь была, а он стихи вам писал, а он на гитаре, на скрипке, на фано, а он начитанный, переначитанный. И все ваши подруги и высокие, на него смотрели, у всех слюни текли, э, так что ковры приходилось менять. Понимаете? И поэтому как бы, ну вот в одном аспекте по свадке ткани, чакры, ну, не получилось, ну не сложилось. Но, во-первых, это все регулируется, особенно если женщина влюблена. Это все регулируется, потому что нужно просто. Эта ситуация дается для того, чтобы грамотность поднять противоположной стороны точно так же. То есть все эти варианты есть. Ну, мы не говорим о, о диагнозах, мы не говорим о проблемах по здоровью. Когда нужно обращаться к врачу. Это совсем другое, потому что лечение может занять длительное время. Итак. Мы говорим о привязанностях, то есть все ваши привязанности, они проявляются в шавасане. Но если вы достигли вот этого статуса случайное попадание в астрал, то все ваши привязанности, особенно с поверхностного уровня, они все слетают, когда вы от скорости постоянной в шавасане... Перешли в состояние ускорения. И когда это ускорение, ну, как там какая-то первая космическая скорость, вторая, третья для покидания Солнечной системы, да, вы, вы вышли как бы из... Все привязанности, они поверхностные, они должны вас покинуть они уже над, нами, над вами не властны до тех пор, пока вы э, не вошли опять в социум. Когда вы вошли, зазвонил телефон, вы открыли глаза, построили телефон, вот вы опять создаете, создаете как бы, привязанности свои, потому что вы привязаны. А у вас должны быть уже свои ценности. И если духовное развитие вы внесли в список своих жизненных ценностей пятого мира, то вы после случайного попадания в астрал, когда все ваши чакры загружены под завязку, вы не кидаетесь в телефон между. Вы глаз не открываете, и телефон у вас отключен и не существует его вообще. И вот вас выкинуло из шавасаны. Вы тут же стараетесь, если вы такие открыли глаза, вы открыли, вы тут же закрыли и пробуете, пока у вас есть энергия, выходить из тела в пределах своей комнаты. Не нужно переживать, отчаиваться, если с первого раза вы не увидели серебряную нить свою для этого ищите подружку семью у кого ребенок там 10 11 месяцев когда он пробует ходить приходите и вот три часа сидите и наблюдайте сидите в своем телефоне делайте йогу практикуйте а ребенок будет учиться вставать вам еще за baby заплатят вот и смотрите, сколько раз ребенок, он еще говорить не может, и он встает, бух-попой упал на дайперс на свой. Опять он встает, и опять он падает, и опять он за эту кроватку хватается и встает. У ребенка никаких нету предубеждений, ой, я упал, вот я никогда не научусь ходить. Эта программа я никогда... Она идет от родителей, она идет от учителей, когда учительница своей цивилизации сгружает на голову детям. Я не против учительниц, я их всех очень люблю и всех своих учительниц помню. По именам, фамилиям и отчеству. Но мне повезло вот с ними. Но, тем не менее, программа вот «Я не», я не это программа вирусная и она блокирует манипуру чакру я не буду это все привязывать к азиатиде потому что чакральные блоки они не только от третьего мира идут там полно полно еще других вариантов этих же чакральных блоков я просто не хочу лезть мы закопаемся в них дело в том что по каждому психотипу четвертого мира мы еще даже не подходили к этому. Мы только революционеров там чуть-чуть с вами коснулись. Каждый психотип имеет свои чакральные проблемы. Поэтому у нас вот первая часть техники безопасности – фиксация на серебряной нити. Раз. Второе правило техники безопасности – за пределы, той комнаты где мы практикуем мы не вылетаем это два и третья часть э, все попытки э, пообщаться со своими мыслями как живыми людьми или же следовать за какими-то солнечными зайчиками или не солнечными зайчиками а за белыми кроликами по алисе в стране чудес это только алиса рванула за белым кроликом почему она бы при жизни сама никогда бы не рванула. Она просто знала, что там, с другой стороны книги, сидит математик Льюис Кэрролл, который через монитор отслеживает ее поведение и чуть шо придет на помощь, написав правильную строчку, чтобы спастись от Бармаглота, да, или Брандершмыга, или как там его звали. Поэтому... Серебряная нить у вас должна быть. Вот у Алисы в стране чудес, которая рванула за белым кроликом, но как и Нио тоже пошел за белым кроликом. Ему показали татуировку, и это был пароль, который Тринити ему сказала, следуй за белым кроликом. Но в действительности это Льюис Кэррол. Поэтому третье правило техники безопасности Ни за какими белыми кроликами Ни за какими солнечными зайчиками Ни за какими вдруг громогласными заверениями Это Бог тебе нужно делать ное в ковчег Ребята, это все вас никуда не приведет Потому как те силы, которые чистые они довольны и счастливы, когда вы пробуете что-то делать. А вот силы, которые пытаются с вас содрать энергию, они пытаются это делать тоже. Но нужно же понять, что, что если есть волки или тараканы, ну какая разница. Им нужно чем-то питаться. Есть сущности эгрегора, которые питаются вашей эмоциональной энергией. Это эгрегора цивилизации. А, а есть игрогора в четвертом мире, которые пытаются, питаются энергией вашего стыда или вашего самобичевания. Или вашего... Э, примеров я могу много привести, но мы, мы как бы захлебнемся в этом во всем. То есть вот у вас есть три правила техники безопасности. Ну и, и четвертое правило, самое главное, это правило здравого смысла. Оно говорит о том, что если вы не прошли все предыдущее, э и вы не понимаете, что такое эгрегора третьего мира, и вы не понимаете, что такое цивилизации третьего мира, и вы вообще на канал второго курса попали случайно, а о существовании канала первого курса вы не знаете или вы там занимались там у каких-то учеников 18-го поколения в школе Стаценко но, или вы от кого-то слышали как одна девушка пишет рекламу на фейсбуке вывожу на родовые капсулы замечательно оборжаться и тут же она пишет что ее в эмоциональном плане кидает то туда, то сюда. Утром она готова на всех орать, а вечером она довольная и пушистая. Ну и <смех> какой же диагноз? В этом состоянии выход ни на какие родовые капсулы не получится. Потому что родовые капсулы, они тщательно оберегают чистоту своей энергии, как Гитлер оберегал чистоту арийской расы. И эти вещи все нужно хорошо понимать. Так, замечательно. Я еще раз извиняюсь за попытку показать свои политические пристрастия, но вы вы понимаете, как бы такую вещь. Меня совершенно не волнует ни прошлый президент, ни действующий. Меня волнует стабильность и спокойствие страны, для того, чтобы эта стабильность в страну вернулась, для этого страна должна получить ту защиту, которую Конгресс США ей обещал, а для того, чтобы эта защита прошла, нужно, чтобы не было никаких наездов друг на друга. Тем более, когда начинают сдавать это все еще что-то, какую-то вкусненькую информацию американским конгрессменам, которые тут же начинают действовать, чтобы был повод каким-то образом засветиться, пропиарить себя. И, и это вы видели, то есть написать письмо президенту. Это как раз оно. До этих писем президенту, про этого сенатора, про эту конгрессвумен вообще... Никто никак не знал, кроме нескольких статей в украинских газетах, что вот наша соотечественница, которая родилась в какой-то там глухой деревне, в каком-то селе в Украине, она вот стала конгресс То есть никакой информации больше не было про это. Ну а теперь встаньте на место Американского Конгресса, ну вот кто бы стал продвигать девушку из села, понимаете? Это ж как Виктор Суворов писал. Чтобы этот человек был чисто твой, он должен прийти из самых низов. Вот вам и пример. Ну, я не против, я же не знаю, и не знаком лично, и тем более, где там этот штат, черти где, у черта на рогах, далеко. Далеко мы там, мы там щены бывали. Хорошо. Будет ли дальше... Продолжение практик Шавасан. Ну, конечно, будет. Конечно, будет. Давайте поживем и посмотрим. Эта же лекция была названа как подготовка к третьему курсу. Если чуть-чуть раньше, в подготовку к третьему курсу, и в третий курс, кроме вот таких астральных выходов, в я предполагал проводить уроки по сток маркету и финансовым инвестициям. Но сейчас как бы при самом поверхностном анализе понятно, что эта тема сейчас совершенно бесполезна, потому что маркет ни вниз не идет, ни вверх не идет. Все эти перепады температуры, они чисто условные. На них не заработаешь, даже если сидеть, покупать, продавать смысла абсолютно никакого нет как тренировка это конечно работает но для этого нужно иметь финансовый запас поэтому тема со сток-маркетом временно пока закрывается как только появятся предпосылки ну, необходимость опять вернуться в эту сторону опять будем возвращаться в эту сторону кроме того что есть выход из тела эта практика с состоянием парения, она еще находит свое продолжение совсем в других аспектах, о которых я вам говорил и не говорил. Один из таких аспектов практика парения, это умение парить в социуме или над социумом. И искать свою миссию, раз, свою нишу, бизнес-нишу во втором мире и идея сама по себе чакрального целительства, когда вы вышли из тела и в этом состоянии начинаете лезть в свои чакры и пытаться почувствовать свои чакры. И вот э, эта техника, та же самая технология, она идет в аспекте практики чакрального целительства. Практика чакрального целительства тоже заявлялась. Как, как предмет изучения на третьем курсе института кармаю Ну, раз я уже намекнул вам. То есть, с одной стороны, первый навык ⁇ это отработка обратно вернуться, выйти, обратно вернуться, выйти, вернуться, выйти, вернуться. Как ребенок в один год пытается учиться ходить, встал-упал, стал упал встал-упал. Встал, встал, упал, и это и так 10 тысяч раз, пока он не начинает уже ходить, пошатываясь как-то. Но нужно понимать, что вначале вы будете пошатываясь ходить. До тех пор, пока вы не овладеете. И вот овладевать велосипедом нужно в своем дворе, а не на шоссе, где громадные машины возят громадные прицепы. Вот это вот нужно тоже очень хорошо понимать. Состояние парения, когда вы реально его освоили, и дальше, когда вы освоили второй мир, то вот в этом состоянии парения вы начинаете созерцать второй мир, не весь. То же самое, как первый мир, мир предков, он же мир мертвых. Вы же идете в родовую капсулу своих предков, они они весь мир мертвых и, и начинаете там как орфей за Евредикой шагал. Не тот, который Марк шагал, а тот, который глагол шагал. Да. Вот точно так же во втором мире вы учитесь парить над вторым миром, чтобы понять, какие ваши таланты. С одной стороны. То есть у нас есть ключ и замок, да? Вот. То есть. У нас есть ключ и замок и ваши таланты это ключ а замок это потребность рынка и вот ваш ключ должен войти в замок потребности рынка и вот тогда оно все кликает и вы оказываетесь деньгами а когда вы начинаете открывать какой-то бизнес который уже 10 тысяч раз открыл и образование в этом не нужно, в этом бизнесе, и инвестиции не нужны в этом бизнесе. Как только мы говорим, что не нужно образование, не нужны инвестиции, значит там конкуренция неимоверна. Неимоверная конкуренция, это означает, что 99% вашего рекламного бюджета впустую и уйдет. То есть нужно понимать взаимосвязанность линейного уравнения с одним неизвестным. Примерно так. Спасибо за внимание. Счастья вам.